Здравствуйте, меня зовут Наташа Иванова. Я хочу поделиться с вами интересными исследованиями, которые провела сама. В Последнее время большинство людей считают, что они абсолютно несчастны. Да и вы наверняка считаете точно так же. Не важно, сколько вам лет. Важно, как вы себя ощущаете. «У меня ничего не получается». За что бы я ни брался, что бы я ни делал, что бы я ни говорил, я ничего не могу добиться. И то всему я абсолютно несчастлив. Почему так происходит? Может быть проблема в самом человеке, может быть проблема в ситуации, или в обстоятельствах, или в стране, или в правительстве, или в родителях, или в семье. О, сколько у нас проблем? Проблемы... Абсолютно ни при чем. Вопрос в том, на чем мы концентрируемся и знаем ли мы себя. Как только вы достигаете 30 лет или 30 с хвостиком, каждый задается вопросом, зачем я живу? В чем смысл жизни? И начинается броуновское движение. Ничего в этом странного нет, просто закончился определенный этап вашей жизни. Если вы никогда до этого не подводили итогов, не анализировали ситуацию или не мечтали, то вполне логично, что пришло время начать познавать самого себя.